После установки программы на рабочем столе присутствует ярлык. Нажимаем на ярлык правой клавиши «Открыть». Открывается окно программы, которое мы настроим для создания дизайна вышек. Для начала панели команд переместим наверх, как принято в большинстве программ. Для этого пройдем вид Выберем пользовательские панели команд, переместились наверх. Выбираем вид сетки страниц, параметры, интерфейс. Пройдем в сетки. У нас 5 дюймов на одну клетку. Поставим 10 и выставим миллиметров. То есть у нас будет теперь 10 миллиметров одна клетка. По высоте и по ширине. Поведение. Прилипание. Отключим. Развернем инструменты. Узлы. Показывает направление на контуре абреса. Панели недостаточно контрастные. А также занимает много рабочего поля программы. Для этого мы опять перейдем параметры. Выберем тема. Используем тему Win32. Также используем значки Multicolor. Используем символьные значки. Закрываем. Измерить параметры этого документа. Страницы. Снимаем галочку. Отключаем показ каймы. Закрываем и все наши изменения сохраняем в шаблон. Для этого проходим файл, сохранить шаблон, вносим оригинальное имя, например, Stitch, установить качестве шаблонов по умолчанию, то есть все новые документы будут открываться с этими настройками. Сохранить. Закрываем программу не сохранять. Опять запускаем. Открывается окно с нашими настройками.